Приветствую, друзья! Сегодня хочу коротко разобрать с вами тему о психологии успеха. Откуда, берет, откуда идет источник этого успеха, этой психологии и на чем это основано? На самом деле это действует и работает. Мнения разделяются. И если назвать основоположника психологии успеха, можно назвать, кто бы что ни говорил, Наполеона Хила который является Фрейдом в психологии успеха. И некоторые могут сказать, но ну, сам Наполеон Хилл умер в бедности, Дейл Карнеги в одиночестве и так далее. Суть не в этом. На самом деле психология успеха учит состоянию ума человека, быть богатым своим образом мышления, в первую очередь. Потому что есть богатые люди, с бедным менталитетом и бедные люди с богатым менталитетом. Второй случай ⁇ это временный. И вот, чтобы приобретать правильное, правильное понимание, да, в психологии успеха не входят всякие коррупционеры и так далее, которые разбогатели своими неправильными путями. Здесь говорится о честном использовании своего... Потенциала мозга, не какими-то препаратами неестественными, да, как, например, спортсмен, который воспользовался допингом, его победа, как бы, не считается победой. Хоть он и достиг победы, видимо, как бы на, на самом деле это не его заслуга. Поэтому важно, сколько вы заработали, важно, как вы это сделали. Тут, значит, мы начнем, давайте, с того, как начать это вообще делать, как можно дойти. Многие говорят, если нет стартового капитала, как я могу что-то сделать. Но, с другой стороны, если есть стартовый капитал, почти каждый может это сделать, но многие могут это сделать. Давайте разберемся в этом. Но что такое стартовый капитал и как его заполучить? во первых стартовый капитал это ресурс да? это финансовый ресурс деньги это ресурс но не только деньги являются ресурсом есть другие ресурсы это может быть красота шарм это может быть умение правильно вести себя какими какие-то определенные качества личные это может быть это все может быть все что может внушить другому человеку доверие Потому что деньги это самый легкий способ внушить доверие. Если я пришел с деньгами в банк, конечно же мне сразу доверяют, нальют мне чашечку кофе. Господин, мы слушаем вас, сколько денег вы хотите вложить в наш банк, сколько вам нужно, под какие проценты и так далее. Тут идут переговоры. Но как же быть человеку, у которого нет денежного ресурса, а других ресурсов обязательно у человека есть, потому что каждый человек имеет какие-то ресурсы, какую-то ценность. Вы однажды появились на свет как уникальный человек. Почему уникальный? Вы единственный в своем роде. Нет второго такого, как ты. И ты можешь использовать свой особенный потенциал, который лично в тебе. Приведу пример. Один богатейший человек, чтобы испытать своих работников, он выбрал троих менеджеров и соответственно по способностям каждый, насколько он мог доверить, какую сумму. Значит, он выбрал одного, которому доверил 50 тысяч евро второму 20 тысяч третьему 10 тысяч и дал срок вот в течение такого-то срока вы должны попробовать вложить эти деньги и получить отдачу тому которому он дал 50 тот быстренько без не задумываясь быстро вложил эти деньги заработал со стопроцентной отдачей, значит еще 50 тысяч Второй менеджер, у которого было 20 тысяч, вложил тоже и заработал следующие 20. Тоже опять стопроцентная отдача. Третий испугался вкладывать, чтобы не потерять и то, что ему дали. Он пошел и вложил, как бы положил в банк свои деньги. С, подумав, что вот эти первые, ну эти два менеджера потеряют деньги, а мои сохранятся. И вот по прошествию срока, босс вызвал этих троих и о, потребовал отчета. Значит, первый принес 100 тысяч евро, сказал, вот шеф, я заработал в два раза больше то, что ты мне дал, вот эти деньги тебе Босс сказал, я тебя поставлю управлять моей компанией. Второму, второй подошел, говорит, я вот 20 тысяч ты мне дал, у меня 40. Он говорит, я тебя поставлю управлять моими некоторыми филиалами. У тебя будет высокая зарплата, как и у первого, и плюс высокие проценты от продаж. Третий человек подходит, третий менеджер и говорит, я подумал, что первые могут потерять свои деньги, и ты выгонишь их из с работы, потому что я знаю, что ты жесткий в бизнесе. Вот я решил положить в банк, может, ну, с какими-то там мелкими процентами, зато мои 10 тысяч, которые ты дал, я возвращаю тебе без потерь. И тогда босс сказал, ты уволен. На самом деле, этот урок, значит, не я придумал. Это великий учитель, который учил людей всему, да, Иисус, 2000 лет назад. Вот он этот урок преподал, урок бизнеса, в Евангелии от Матфея, 25 глава. голова. Он говорит, что вот это подобно тому, как однажды, значит, Человек, уезжая в другую страну, созвал своих рабов и им доверил имущество. Одному он дал 5 талантов. Чтобы вы знали, я привел пример как бы 50 тысяч евро. На самом деле в талантах, да, это эквивалентно сегодняшнему курсу евро. Это бы соответствовало 42 тысячи евро каждый талант вот он одному дал пять талантов второму 2 третьему один талант и когда он вернулся вот произошла вот эта ситуация которую я вам описал первый заработал два раза больше второй два раза больше третий просто спрятал в земле то что получил чтобы без потерь вернуть своему хозяину то есть здесь мы учимся тому, что страх, он мешает человеку. Все три, все три человека были в одинаковой ситуации. И каждому было дано по возможностям его, способностям вернее. И вот как может один и второй поступить, и как третий, то есть в одной же той же ситуации, люди поступают по-разному. Поэтому здесь можно назвать двоих первых. Успешными людьми, да, у них менталитет успешного человека, и третий, третьего можно назвать неудачником. И вы видите, что здесь играет роль качество человека, его смелость и умение делать всякие операции. Этому нужно научиться, нужно приобрести вот эти таланты, которые получили эти менеджеры от своего босса то есть чтобы босс вам доверил 50 или 20 до да, босс он э, знал у как у кого какие способности кому сколько можно доверить не зря он дал третьему менеджеру 10 тысяч только потому что в мире бизнеса экономики финансов в банках там э, ну редко можешь встретить глупого человека это люди, в общем-то, высокого сознания, высокого уровня потенциала, который они используют. И поэтому, чтобы иметь дело с такими людьми, нужно быть на их уровне. Поэтому никогда нельзя принимать за дурака, работника банка, какого-то работодателя и так далее. Поэтому, чтобы приобрести ресурсы, сначала нужно купить доверие. Доверие, можно войти в доверие своими какими-то качествами, делами. Нужно показать что-то, реальности. в реальности показать, чтобы тебе могли доверять. И тогда, когда у тебя есть ресурс доверия, да, как же, так же можно назвать деньги, это ресурсом доверия. Но можно и назвать другие ресурсы ресурсом доверия, если вы можете посредством других ресурсов приобрести доверие к себе. Тогда вы получаете в итоге и финансовую, финансовый ресурс, который называют стартовым капиталом, который вы можете вложить и получить в итоге стопроцентную отдачу. Потом эту отдачу вместе взятых тоже 100%, плюс, плюс и плюс. И таким образом вы продвигаетесь к успеху. Каждый шаг вас ведет к вашему успеху. И в итоге что я могу сказать, что вся основа психологии успеха зиждется на единственной мудрейшей книге. Из которой черпали, черпали мудрость и Наполеон Хилл, и Дейл Карнеги, и все остальные, которые основываются на, на их трудах, потому что только эта книга, Библия, дает советы во всех областях жизни, практические советы, в трех основных областях, которые необходимы для успешной жизни. Это семья, семейная жизнь, это здоровье. И это финансы. Все три условия необходимы для того, чтобы быть счастливым и успешным человеком. Поэтому продолжаем исследовать советы, которые дает эта книга, и применять в нашей повседневной жизни, в области здоровья, семейных отношений и финансовых вопросах. На этом все относительно этой короткой темы. У тех, у кого не хватает стартовый капитал, желаю, чтобы вы приложили усилия немедленные, воспользовавшись вашим потенциалом и другими ресурсами, которые восполняют денежные ресурсы, и начать свой успешный путь.